Приветствую всех! Откроем учебник на 16 странице и темой этого урока. Завершение работы над полифоническим слухом в пьесе, продолжение работы над гармонической и динамической фактурой в пьесе и начало работы над балансом в пьесе. Для полифонической фактуры вам понадобится 59 по 62 страницы из дополнительных нот. И работайте над этими страницами точно так же, как мы работали прежде, эм, в третьем уроке, э, третьей части. Но теперь вы можете уже прибавить штрихи. Для гармонической и динамической фактуры вам понадобится страницы 63 по 68 из дополнительных нот. И работайте над этими страницами так же, как... Эм, вы делали в четвертом уроке четвертой части. И опять вы можете прибавить уже штрихи. Вот как это должно звучать в итоге. Я покажу на примере только второй страницы. Начните теперь прибавлять баланс к представляемой гармонической и динамической фактуры. Для этого нам понадобятся страницы 52 по 57 в дополнительных нотах. Перед тем, как начать играть вместе, давайте проанализируем, какие голоса мы будем выделять и представлять в одной комнате с собой. Вначале, очевидно, мы so поднимаем мелодию. The, the then, again, voice, uh, right mm, На yeah, второй странице... Have... Вот здесь мы будем выделять верхний It's голос flat, в двойных нотах. And... Oh, yeah, in the very end, и um, в конце, uh, in the в этих последних пассажах, выделите so только первую go... ноту и was последнюю. Если хотите, можете также поднять вот здесь эту мелодию в левой руке. И также в начале, на первой странице, первой строчке, можно выделить вот эти голоса. Давайте позанимаемся с самого начала пьесы. Okay. Возьмите so, время, представьте now, все звуки can... в тембре, yeah, гармонии, динамике и выделите верхний голос в аккордах. То есть эм, вот эти скрипки будут играть в одной комнате с вами, а остальные инструменты в более отдаленных комнатах. Когда готовы сыграете. Это, возможно, самая сложная строчка во всей пьесе probably... для выполнения баланса. Like Представьте следующую строчку: в тембре гармонии, yeah, динамике балансе, nice. и затем сыграйте. В трелях я заб забыла упомянуть, тоже выделяйте сначала только первую ноту в треле и выход из треля.